Добрый день. Я-то решил провести следующий опыт. Купил подсолнечное масло бутылку, около литра, 800 грамм. И залил ее в э, раствор в культуру хлореллы. То есть у меня росла в воде хлорела и я залил туда, глицерин, э, залил туда подсолнечное масло. Вот что мы получили. Масло изменила свой цвет стала таким желтым вот видны пузырьки кислорода который выделяет хлорела в общем употребляет кушает глицериды и мало того она отделила их внизу выпал осадок в виде такой темной полосы здесь видно так вот он и тох очистка масла хлорело прошла неделя масло приобрело такой желтоватый вид внизу выпал осадок внизу масло на дне хлорелла вода осветлилась полностью стекла на стеклах также прилип глицерин, парафин, липкая часть, которая выделилась из масла. Масло вот такое стало, такого вида. Внутри видно там мутный осадок. Произошла природная э, ферментативная перитарификация. так называемая. Можно попробовать масло. Сохранился и запах подсолнуха, ну, вкус. Все свойства масла сохранены. Несмотря вкусовые. Несмотря на то, что вот столько осадка выпало из этого масла. Это внизу хлорела. Когда она падает в осадок, вниз не захватила она расти больше. В этом, потому что как бы появились условия, какие-то вещества неблагоприятные. Вот она выпала в спор и в осадок, до более благоприятных времен. А масло разделилось на фракции, после этого на мой взгляд, более пригодное для употребления в пище. Вот такое масло мы употребляем. Там внутри виден осадок, внизу масло. Оно легче воды, этот осадок, но тяжелее масла. Сейчас я его немножко пошевелю. Вот он видно. Надеюсь. Такой мутный осадок. Вот хорошо. видно его. Ну, в общем, все.